Если потуха ты со мной о -о -о. ты даешь крепость мне если я из него. если нет силы You. Hey. Пусть я